Короткие замыкания и оплавления, которые возникают в судьбе такого человека, мешают ему человеку в дальнейшем быть счастливым человеком. Ну и второй пункт.